друзья мои всем привет мы с вами сегодня будем писать розовый букетик но ну, смысле не то что там розы а просто розовые цветочки такой красивый сюжет мастихином тоже давно не было как бы мастихинов поэтому как бы сейчас такая период идет до да, работ мастихином холстик я взяла небольшой для того, чтобы показать, в принципе, саму суть работы. А, а там можете брать, в принципе, форматы и побольше. Рисовать будем маслом. Но опять-таки повторю: да, что смело берите и акрил, пишите акрилом. Кто хочет. Для тех, кто спрашивает, да, в комментариях, что можно. Сразу отвечаю, что да, можно. Итак, разбавитель, я сейчас себе наливаю вот такой вот тройничок нам его немножко надо будет но для первого слоя чтобы красочка комфортно ложилась на холстик мы его возьмем кисть возьму щетинку вот такую вот плоскую и сразу я что буду делать я прям вот возьму коричневую красочку прям немножечко немножечко так вот жиденько да? И вот если поделить наш холстик вот так приблизительно там сеточку, да, пополам-пополам, то есть, видите, я там не по миллиметрам не вымеряю. И вот если его а, посмотреть, то а, наша вазочка, ну, вазочка так условно, да, она где-то вот здесь, вот самый-самый краешек ее виден, она так вот условно там немножко ее видать. Такое вот что-то. Ну, если вот так продолжить кружочек, да, то есть она... В, в нижнюю часть вот этот квадратик умещается. Ну, это у нас будет виден вот тут немножко кусочек. Вот. И что еще мы наметим? Наметим то место, где у нас будет темная листва. То есть не сами листики, а глубь, глубина букета, которая там вот внутри. Где-то она у нас вот так вот пойдет где-то вот так самое такое темное место в принципе и все цветы все остальное мы будем делать уже сверху я извиняюсь за посторонние звуки но так как я снимаю дома без этого никуда итак ладно приступим Значит, давайте сначала начнем с темного оттенка, собственно, самой вазочки. Я беру коричневый, туда розовенького, можно немножко черненького. Черненькая это у меня не индиго, это марс черный. Список красочек я все оставляю в комментариях под видео. И вот по форме вазочки только аккуратненько очень тоненько тоненьким тоненьким слоем мы все это дело закрываем где-то вот возьму больше розоватый то есть рефлексы от цветов могут отражаться в вазочки у нас вот красочка заканчивается постепенно да на кисточке и вот сюда вот в сторону краю у нас там будет блечок да беру черный к низу можно добавить такого вот больше черного оттенка очень очень тонко это прям очень важно если вазочка у нас еще как бы ну простительно да нам будет то в листве если мы нанесем очень пастозно очень жирно у нас получится что вот я добавила капельку белилок получится чтобы когда мы будем наносить с вами цветы нам будет очень сложно это сделать поэтому прям вот слышите, да, у меня кисточка прям шкребет по холсту, то есть красочный слой минимальный. Коричневый, черный. Вот этот бачок опять затемняю, то есть делаю такой вот как бы бачок этот затемняю, объемчик делаю тоже сильно там вдаваться в подробности не надо так как она у нас не главный герой да просто так ее сделать чтобы она тоже живописная какая-то разнообразная была дальше мы работаем в масле всегда от темных и постепенно двигаемся к светлым значит сейчас мы с вами сделаем темную зелень мы возьмем коричневый и возьмем голубую фц у нас получается очень такой красивый, темный, благородный цвет. И вот такими тоже мазочками в протирочку. Где-то я ухожу, видите, более такой коричневатый, но ну, не знаю, видно вам на видео? Надеюсь, видно. Но если будете сами рисовать, то вы это увидите. Где больше коричневого, допустим, добавлено более такой темный цвет, где... Чуть-чуть больше голубой фацет, там он такой уже более зеленоватый. То есть разные оттеночки получаются вот этой темной зелени. Хоть там и глубина, темнота, да, но тоже пускай оно мигает разными оттеночками. И вот короткими мазочками, вот так как бы крест-накрест я закрываю полностью но обязательно тонким-тонким слоем и аккуратно с разбавителем вот писали да что есть проблемы перелили это потому что сильно окунули ну, кисть окунаете в разбавитель смотрите вот у меня здесь баночки до да, окунаем прям вот буквально уголочком вот чуть-чуть и пошли в красочку этого достаточно, то есть аккуратнее с разбавителем, чтобы потом у вас все это дело не плыло. И если вы хотите написать работу за один сеанс, чтобы вам было комфортно работать, чтобы очень жирно, масляно не было. Вот. А я пока с вами болтаю, продолжаю заполнять вот эту вот глубину. Букета, темноту, вот эту всю. Вот я, видите, захватила больше коричневого. Там, там, в разных местах я работаю. Да, здесь чуть-чуть, там чуть-чуть. Двигаемся постепенно. Вот сюда, к низу, я добавлю даже немножко черненького. Голубая фурция коричневая, капелька черного. И вот постепенно-постепенно, вот я на вазочку захожу, до цвет вазочки подхватываю. Вот, примерно так вот дошли до да, до этой отметки. Теперь беру я капельку, белил сюда, добавляю и вот более светлым начинаю уходить сюда, вот в сторону. Можно желтенького, желтый лимонный, чтобы позеленее было. коричневый такой вот охристый оттенок то есть постепенно мы к краю букета до да, глубина вся здесь постепенно делаем вот а, оттенок светлее к краю букета и вот я видите светлый край наношу но этим светлым мазочком захожу в темным потом опять в эту светлость до да, иду чтобы у нас был такой мягенький как бы переход, ну такими вот квадратными мазочками. Вот сделали. Теперь можно взять лимоночки, вот так побольше белилок, такой прям вот сюда же так, голубой и тоже сюда чуть-чуть вот так вот мазочка кое-где добавить. И теперь нам с вами нужно сделать цвет фона. Это вот что-то такое вот, вот этот замес, да, наш. Ну, давайте новый смешаем. Лимонка, голубая ФЦ, прям хорошо так белил. Так, вот сейчас разбелили, видим, что он у нас такой больше синий, да? Добавим лимонки. чтобы он все-таки у нас был зеленоватый, но разбеленный. Вот, такой вот прям. И вот его мы тоже такими же крестообразными движениями втираем, втираем, втираем. мазочки коротенькие и опять вот соединяем темный со светлым мягенько то есть светлым захожу в темным темным в светлый вот такого вот дымчатое до да, состояния такой дымчатый переход Еще набираю. Вот здесь около темной вазочки очень красиво будет. Контрасты, да? Вот эти вот темные и светлые. темная рядом со светлым смотрится красиво. Так, чуть-чуть подрежу нашу вазочку, чтобы она видите подрезала цвет вазочки подмешался и хорошо очень даже красиво если цвет вазы будет еще где-то фоне да вот сюда здесь опять таки делаем мягкий переход вот пошла до да? темный темным зашла в светлый в разных направлениях вот так вот так вот так здесь заполняем то есть одни и те же мазочки такие вот крестообразные тем самым у нас получается такой вот плавный переход Дальше. Голубая фЦ коричневая. Чуть-чуть черненькой. Еще коричневый. Такой сероватый надо нам получить оттеночек. Добавим сюда розового. Черненького. И вот сюда его. Белилок добавлю. Чтобы не был сильно прям темный. Вот так вот наносим. И потом опять каким-нибудь лимоночка с белилками. Вот тут вот рядом тоже его делаем как бы таким вот плавным дымчатым. Растираем, втираем. Очень-очень тоненько. Помним про это. И вот здесь начинаем вот так вот их объединять, сплавлять один с другим делая такое вот воздушное нежное нежное состояние дальше этого цвета вот здесь как тень от вазочки я добавлю даже вот возьму черненького капельку и вот сюда такой намек ну и соответственно тень у нас нет у нее резкой да вот у границы мы ее смягчаем можно пальчиком вот так смягчить все показали эту тенюшечку черного мне хочется добавить вот сюда вазу затемнить и вот так по форме шарика ее опять-таки Зарабатываю. Чуть-чуть капельку белилок набираю с этой стороны. Двигаюсь навстречу темному. по контраст сделаю тень черный беру раз и в сторону растягиваем помним что тень да у нас самая контрастная это непосредственно под самим предметом и так это мы все сделали основную до да, подложечку и теперь нам что нужно сделать нам нужно собственно нанести сами цветочки я вот возьму тряпочку да у меня здесь есть и намечу где у меня будут цветочки самый большой у меня будет вот здесь где-то да, такой вот прям вот я под него протру Но не в полный размер. Помним, да, что изначально мы намечаем чуть-чуть поменьше. Потом у нас цветы они увеличиваются, когда мы их начинаем прорисовывать. Так что про это помним и делаем чуть-чуть размером поменьше. Вот здесь будет цветок какой-то. Вот сюда пойдет. Край вазочки будет закрывать. Вот здесь вот так вот он вниз будет смотреть. Цветочек. Вот здесь. И вот здесь тоже такой довольно-таки крупненький цветочек. Ну и там кое-где с боков будут части цветов видны. Итак, я возьму мастихин. Мастихин я возьму рыбку. И для листочков вот такой вот с острым краешком. Чтобы у меня а, края листочков получались остренькие. И сейчас мы сделаем цвет для наших цветов. Сначала мы прорисуем цветочки, а потом будут листочки. Итак, беру розовенький краплак розовый и немножко белил. Добавляю белила постепенно. Чтобы не пересветлить изначально. Даже, наверное, цветов много. Я возьму весь розовый. Добавлю белил. Но сильно их не буду перемешивать. Пускай они так вот как бы полосят да вот набираю прям хорошенечко так на мастихин и вот этот цветочек намечу где у меня серединка серединка у меня будет вот здесь нам нужно ориентир да куда нам собирать все лепесточки и вот сейчас буду намечать он у меня чуть-чуть под наклоном вот так вот будет и то есть так я и делаю. Поставила мастихин. И вот так вот как-нибудь красиво, волнисто я начинаю создавать лепесток. Вот. Посмотрите, какой мазок да, получился красивый. Из-за того, что краска сильно не вымешана, получается очень интересно. Еще добавлю белил. Тоже сильно не вымешивая вот сюда пойду в эту сторону сделаю вот так лепесток здесь чуть-чуть подтяну сюда все это дело ну, так можно пониже поставить и провести пускай будет вот так дальше следующий вот здесь рядом поставим проведем здесь такой вот маленький лепесточек сделаем добавлю еще белил сильно не вымешиваю где-то вот здесь немного находя на следующий до да, поставила повела повела цветы делаем крупные довольно таки крупные цветочки у нас и вот тут дополняю его. Вот такой получается. Так, сейчас еще добавлю розового. Прям вот так добавлю. Набираю. Беру белилки. Вот так сильно не вымешиваю. Еще белил. чтобы был такой вот интересный разноцветный лепесток. Дальше. Боковой лепесток. Вот поставлю и вот как-нибудь сделаю его вот так вот интересно. Поведу, поведу вот сюда. Привела. И заполняю вот здесь вот краешек. Серединку, вернее. Вот здесь можно закрыть сразу, да, вот эту зелень. И теперь нижний лепесток. Нижний лепесток я сделаю покороче, чтобы у меня был виден наклон, да, его раскрытия Поставлю. И вот, естественно, теперь я уже сильно, да, не тяну вверх. Ну, вот так вот как-то я... Оп, и сделаю вот здесь закрою дальше я возьму вот белила мастихин не протирала в стороне где-то около розовенького вот так посветлее сделала и сделаю вот такой молочек поставлю в серединке и вот так вот раз в одно движение даже вот можно белилок взять и они уже сами на Полости, смешаются вот так раз такую вот интересную серединку сделали теперь беру чистые белила где-то вот определенные листочки какие-то можно немножко подсветить приблизительно да получается у нас как и голубые цветочки Движения примерно такие же. Так, я себе тряпочку новую оторвала. Дальше следующий цветочек давайте сделаем. Ну вот какой-нибудь, ну, вот этот, да? Здесь он у нас будет потемнее. Вот я добавлю чистого розового с другого боку. То есть он у нас в краешек сюда уходит, и поэтому он менее яркий будет потемнее. И как мы их нанесем? Ну, можно, вот, допустим, полузакрытый, да, как бутончик там. Можно, в принципе, вот так наносить мазочки, собирать как бы в букетик. Вот так вот короткими мазочками, как бутончик, не, не букетик, я сказала, букетик, бутончик собираем. Ну, туда же можно где-то чуть-чуть посветлее, немножечко. Вот такой пускай будет там бутончик. Главное оставлять вот эти вот мазочки, краешки. Один мазочек, чтобы отличался от другого. А вот сделали. Дальше, вот я беру такой вот белесый, да, сильно не вымешивая, опять-таки помним, да. Вот здесь тоже есть какой-то, вот мы его сейчас и нанесем. Вот так можно зачерпнуть на одну сторону темного, на одну сторону светлого. И смотрите, как классно будет. Раз, раз, вот такие вот мазочки будут. Чуть-чуть отступаю, вот сюда в сторону, темный белила и вот так вот наношу следующий слой вот посветлее чтобы виден да был то есть чередуем если у нас такие вот многослойные идут лепестки чередуем более светлее более темнее вот так чтобы они были видны да, вот здесь у меня прям беленький. Ну, светлый наносить смысла нет. Да, его видно они будет. Раз, нанесли. Чуть-чуть потемнее. И вот здесь как-нибудь ну вот так вот сделаю его. Да, в основании здесь представим, что у нас основание. И сюда ведем. Ну и здесь вот буквально сделаю пару вот так вот. Оп, лепестков, Вот такой тоже боком повернутый цветочек у нас получился. Дальше еще у нас есть цветочек вот здесь, да, такой вот тоже большой, основной. Тоже его покажем. Тоже он боком у нас, в принципе, почти боком виден. Раз мазок, два мазочек. Дальше как-нибудь красивый край ему сделаем. Вот так вот. Вот так, то есть представляем, вот тут у нас будет серединка, да? Так, у нас здесь он крупный, вот так. Дальше посветлее на предыдущий ставим. Оп. К вот этому центру к серединке двигаемся собираем цветочек здесь у нас будет чуть-чуть серединка видна но так как он у нас такой вот почти полубоком да какая-то часть лепестков будет ее перекрывать то есть так и делаем раз А здесь вот так вот Оп. вот какой-нибудь такой интересный с интересными какими-то краями вот сюда чуть-чуть можно потемнее дальше я еще добавлю розового Вот здесь у нас еще тоже такой красивый, красивый есть цветочек. Белила розовый. Здесь я сделаю вот что-то типа вот этого. Пойду вот так вот. Оп. вот здесь пойду вот так закруглю его и здесь уже можно край тоже как-нибудь вот так интересно перекрыть вот здесь где у меня не прокрасилась опа я добавляю. Сейчас я еще белил возьму. Вот сюда в розовый. Пускай будут светлые вот эти вот крайние. Раз. какой-нибудь вот такой вот остренький пускай выходит вот светлые, да очень добавим темного сюда также чтобы было интересно и не разбелено да не выбелено все а вот именно ярко чтобы было для этого нужно все-таки не высветлять, да, делать на контрастах, чтобы было ярко темное со светлым рядом, светлое с темным тогда будет смотреться ярко. И вот давайте где-нибудь добавим ну, пускай там, вот как будто бы там какой-то кусочек цветка, виден что-то, там какие-то лепестки. Здесь пускай как будто бы там часть цветка видна, вот так. Вот таким вот образом мы наметили. Теперь возьмем на край мастихина, я его протерла, беру черный, сделаем серединки. Вот прям набираю, так вот густенько-густенько, но на самый-самый краешек. И вот в основном цветочки, вот здесь вот, я начинаю вот так вот прям натыкивать. Вот такую серединочку здесь. И вот в этом цветочке у нас здесь. Да, вот часть перекрывают вот эти лепестки, да, но тут немножко она все-таки выглядывает. Вот так. И сверху для яркости мы возьмем чистый лимонный и вот так вот пастозно, только чтобы он был желтым, смешиваясь с черным он может зеленить. Берем более пастозно и аккуратно, еле касаясь, выкладываем. Если, видите, смешивается с черным, протираем мастихинчик. И накладываем свежую красочку. Теперь я возьму вот этот мастихин угловатый. Сделаем теперь наши листочки. Для этого я возьму вот голубую фацеду и добавлю в нее немножко желтенького. Потихонечку добавляю, чтобы сразу все очень сильно не пересветлить. И сюда же, наверное, коричневого с краю где-нибудь добавлю. То есть должен быть зеленый, но не совсем еще пока яркий. Яркий мы будем делать потом. Ну и также смотрите, он должен быть светлее немножко, чем вот эта вот подложечка, да, которую мы под листочки делали. Ну вот такой зелененький. Давайте попробуем его. И вот буквально вот этот носик, да, он мне будет сейчас очень помогать. Я ставлю вот так вот раз острый лепесток и потянула. Вот так. видно его да дальше как-нибудь но ну, в другую сторону можно повернуть то есть добавляем такие вот темно-зеленые листочки где-то покороче главное чтобы был виден вот этот вот носик уголочек да вот так раз пускай он даже не полностью пропишется как-то там вот не совсем идеально ровно да но чтобы был виден что это у нас лепесток вот раз видите уголочек угловатый такой вот краешек вот здесь темненького можно чуть-чуть добавить еще желтого что я и сделаю посветлее. добавляю по свежее посветлее и вот в разных в разных направлениях такими вот смелыми мазочками наношу где-то даже заходим на розовый Вот здесь где-то темный листочек. Можно даже рядом с ним добавить маленький. Даже просто отпечатывание вот такого, да, мастихина уже а, как бы показывает лис, листочек. Вот раз отпечатала просто и потянула в сторону. Еще беру светлее. Сделаем самые яркие. Хватит уже темных. Добавим такие яркие, яркие, сочные листочки. Здесь перекрываем вот тут вот основание наших цветочков. Вот смотрите, еще раз покажу. Вот я набираю да, на мастихин. Вот полностью у меня вот так вот перекрыто. Подошла мастихина. И вот я в нужном направлении ставлю, да, чуть-чуть, вот как кутюшком погладила, погладила, раз, резко оторвала. Ну тут не получился острый. Ну вот придавить краешек. Дальше. Где еще? Вот здесь лепесток, допустим, раз. И резко оторвали. И еще желтенького добавляю и продолжаю заполнять вот, да, в разные стороны отпечатки этих листочков делаю вот здесь перекрою листочком, если заходим на розовый посмотрите какой красивый да получился из-за того, что цвет тут сильно не вымешан, однородно получился такой а, интересный листочек вот сюда если на розовый заходим обязательно протираем, потому что он очень сильно подмешивается, и такого сочного зеленого у вас не будет. Вот сюда сделаю листочек. Так, вот здесь добавлю. Вот в этом направлении добавлю. Так, еще нужно лимоночка. сюда сделаем листочек сюда вот здесь пускай будет листочек также светлых куда-то на фон тоже немножко можно выбросить да не только темных пускай светлые будут тоже вот здесь можно немножечко так вот капельку-капельку прям краешком мастихина Немножко попачкать. Сделать такой немножко небрежный как бы вид. Вот сюда куда-нибудь. То есть, смотрите, тоже разносите вот эти вот листочки разнообразно, чтобы они интересно смотрелись в разных обязательно направлениях. Вот сюда на вазу опущу листочек. И также более темный. Вот здесь светлых добавить надо. Пересекаем все это. Какие-то более... Более длинные, более короткие, разнообразные, разнообразные мазочки наносим, оставляем. И теперь вот здесь у меня подпачканная голубая ФЦ есть, да. Сделаю совсем-совсем такой вот прям зеленый-зеленый. Больше лимонки, и там вот то, что оставалось, немножко-немножко голубой. То есть в основном он будет такой вот сочный сочный зеленый их тоже надо добавить самых-самых ярких то есть в несколько этапов да у нас есть самые яркие есть средние есть темные листочки Чуть-чуть можно белилок даже капельку добавить, чтобы вот этой сочности добавить. Протираю мастихинчик. Сюда листочек добавим посочнее. Где-нибудь вот тут посочнее мазочек поставим. есть вот так вот здесь то есть я не делаю как там да в оригинале оригинал вы видите я делаю по-своему уже смотрю как мне нравится и как мне хочется то есть я взяла за основу саму вот эту композицию а уже дальше делаю сама то, что мне хочется вот я возьму теперь белила тут чуть-чуть розового до да, капельку вот так вот. и бличок там есть на вазочке. то есть вот так вот процарапывая как бы втирая вот так там есть бличок такой беру теперь белилки и в серединку вот здесь где-то поставлю посветлее побелее вот так дальше я хочу теперь сделать цветы вот смотрю где мне не, не нравится к примеру да очень а, темно да получилось я вот подчеркну этим же мастихином вот здесь серединку подчеркну дальше Чуть-чуть беру, вот здесь, где-нибудь, вот так проведу, посветлее, тоже такой, вот как мы предыдущий слой наносили, вот сюда, немножко, на этот лепесток, можно немножко. Где еще мне хочется, вот здесь мне хочется сделать поярче. Вот так вот, то есть сейчас я уже делаю как бы более аккуратно, да, чтобы листочки не задеть. Этот у нас темный, я не буду туда ничего добавлять, вот здесь добавлю. в этот добавлю наоборот чистый прям розовый видите получается как вот так туда сюда раз такой вот получился вот здесь прям вот так прерывисто можно Поработать. Добавить каких-то вот контрастиков. Ну, вот здесь добавлю низу потемнее посочнее оттенок более насыщенный и давайте сюда тоже наверное сделаю чуть-чуть чтобы была у меня видна серединка немножко вот так черненький и пускай будет вот этот зелененький Он внизу, да, как бы такой, пускай будет зеленоватая. Вот тут к серединке возьму и в обратном направлении вот так проведу. Как бы сделаю такую растушевочку, как бы. Чтобы серединка была более темная, а к краям более светлая. И, соответственно, помним про то, что если у нас уже есть слой красочки, да, следующий мы наносим здесь вот сделаю чуть-чуть потоньше вот так. Следующий мазочек мы наносим прям вот аккуратно, аккуратно, не давя, то есть аккуратненько вот так. Из-за того, что у нас уже краска есть. Да, чтобы она сильно не перемешивалась. Для этого мы и более аккуратно и наносим. Следующие мазочки. Ну вот, вот такой букетик у нас в принципе получился. Такой вот несложный мастер-класс. Я затемняю тень более... Контрастное ее делаю. Пальчиком вот так вот растягиваю. Вот и все, друзья мои. Рисуйте, творите. Выкладывайте свои мастер-классы. Как у вас получилось. Вернее, не мастер-классы работают, да, по мастер-классу. Буду смотреть. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Колокольчик включайте, для того, чтобы приходили вам уведомления, что вышло новое видео на канале. Ну, а я с вами сегодня прощаюсь. Такая сегодня не черная, а розовая, видите, красивая. До скорой встречи. Пока-пока.